Бля, какой страшный. это видео. тини На ночь, не хватало еще. Да, нормально. Ты меня во сне увидишь. Только вы не бойтесь, все будет хорошо. Главное, не забудьте подписаться и поставить лайк. Иначе я приду к вам. Ого, нихуя. Листа не дальше. Нихуя, ты живой, что ли? <свист> <свист> <свист> Привет, девушка или ты парень? Ты нас убьешь? Давай, сегодня? Давай. сегодня будет Да-да-да, я знаю. Скажи мне, Джокер. Нахуя все красивые ёлки переключаются сразу, блядь. Жорик. Ё. Твою мать. Ч, блин? Тима Мацо, не знаешь? Нет, нет, не знаю. А это я. Ты бездом. Ты Ты демон. Нет, демон. нет, я не а демон. демон. А кто ты такой? Тебя это не ебт. Ой, дяденька. Вы... Привет. Очень страшный. Да ты не бойся. Все будет хорошо. У меня прыщи, блядь. окей, блядь. Боже мой, это... Это ужасно. Это... Это не человек. О, Боже, это не человек! Нас сейчас это будут пугать! Бот. О, это боже! Не... Нет, это не О как боже, давай это... сделаем потише! Он сейчас будет кричать или что-то страшное это Марусь. Он сейчас выпрыгнет. Это очень интересное. Это вещь. ужасно страшно. Нет, это, сейчас, мне кажется, боже, может быть, нас снимает на YouTube-канал. А это, короче, так левка. Это так и есть, это так и есть, Марусь, но это выглядит... Это ужасно. Что это делает, но ты нудачок, я тебе скажу. Как ты, брат? Видно, что ты кавказец. Нормально все. Голос зачетный. Здравствуйте. Точно он. Здравствуйте. Рассказывайте. У вас есть не так много времени. Он уже рядом. Ой, Ой, прикольная, прикольная маска. маска. Может, поедем, чтобы я, я увидела? Потом ну, посмотришь на себя в зеркало и будет то же самое. Ну, типа там, не да, сегодня прибухивай. <laughs> Ничего. Не, не это не зеркало, не бойся. Везде с Натуре. Да, да у меня без здесь такой ужас. Снился. Снился. Безиспель, безиспель, безиспель, безиспель, безиспель, безиспель. Пока, да нормально все будет, и бойся болять. Перекрестишься перед сном и все будет хорошо. Я, я красный. Ну, Слушай, не вот же у Да, это я выгляжу, как все бабы по утрам. Вот два привет уже поебались, да, нормально. Да что да да ты шатаешься, успокойся. Да ну нахуй. Все нормально. Никогда больше не делай так, иначе я приду и тебе на нахуй сажу и все твои кости выкину. Пошел ты нахуй. Здравствуйте, девочки. Как ваши дела? Ну уже А ты можешь нам рассказать, кто, кто это спросил, да? я или она? Белая или я. Ну, между <свес> мной и... Между тобой и... Я. Белая или Какая разница у оба голубых? <свес> здравствуйте, видишь? здравствуйте. <свес> <свес> <свес> <свес> Оригинальная Анимас. маска. Да, прям как вы с утра. <свес> Что? Ты дурак? Я тебе его не видишь. Блять, ты че пугаешься, а? Да кого я ничего? Ну ты ч бояться, не бывала, ебануться. Не надо бояться так себе. Не надо, не надо. Все нормально. Я же красивая, да. Правда. Филипп, ты тебя зачем... пугаешь? Не бойся, я тебя не хотел испугать. Все хорошо. Да ты... Иди в себя. Ложись спать, закрывай глаза. Я приду к тебе во сне и будем с тобой танцевать. Как бы ты красивая. Да, прям как ты по утрам. А. Ну, ну да, да кстати, это очень похоже. Да, да, я специально готовился. Ну прям попал, попал в точку. В точку. Ну, ну все, я твоя бездевочка. Да что ты даешь? Yeah. Всегда приди. Так, так можешь делать. делать? Конечно могу. Покажи. Когда за собой тебе в песню сделают? Mm -hmm. Ёбай мать! Ты чё материшься, бля, малолетка? Кахуел! Ёбай мать! Да вы чё ёбнутые, что ли? Что случилось? Что случилось, скажи случайно? Ебай жёстко. Прикольная маска. Да, это не маска, я просто не помылся. Ебать, что у тебя с лицом заболели. Ничего нормально, все, у тебя че? Ты заболел, что ли? Нет. У тебя какая-то, наверное, это кожное заболевание, похоже. Да нет, все нормально. Ты че в глаза долбишься? Да нет, а че у тебя тут торчат, блядь. Бля, что за дискриминация по внешнему виду? Ну, так я тебе больше скажу, что по... по голосу даже По-моему, ты не в порядке. О, боже мой! За что такое, чего все меня боятся? Боже мой! Блять, я пошел! Теп! Поменяй трусы. Ебать! Что тебе показать? Ебать, это классно, слушай, здравствуй, мой... Ой, здравствуй, мой брат, мои любимые! Ба-а-а! Хуйна! Блядь, придурок! ха ха ха ха ха ха ха ха ха ты! ха <святый> ха <святый>